Уже третий раз перезаписываю, но, я думаю, наконец-то сейчас, него... я уже записываю, какую роль играл Call и не могу такой пройти, поэтому сейчас начнем заново. И попытаюсь хотя бы ее пройти. Ну, хотя бы на эту серию наполовину, потому что игра довольно короткая. Ну, давай, посмотрим. Сначала хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война.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 так и чего взять винтовку со стола ты знаешь что делать отправляйся на первую позицию прицелься и стреляй по мишени Ой, прицелься это... в мишень шоу отлично теперь стреляй по каждой мишени целись через прицел чудесно теперь стреляй по мишеням от бедра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 Отлично, дружище. Теперь возьми из арсенала пистолет. Напомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь рожом по арбузу. Отлично. Теперь ты гроза, всех Спасибо. Капитан Прайс желает тебя видеть. Он новичок, Сэр. Легше с ним Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Нормальное Соу. имя. Соу, пора проверить твои навыки ближнего боя. Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекардсмен у нас ГАЗ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи. Бери П-5 и 4 световых гранаты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 Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Огонь по Позицию! Пошел! Огонь по мишеням! Ассистую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Иди до финиша! Неплохо соу, но можно было и лучше. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Выезд 0-0-0. Вольно. Ну и вот рекорд. Исчезает. Все данные об этой операции мы получили от нашего шпиона России. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 527-75. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Нужно применить силу. Экипаж разрешено их 10 секунд, темнеет 10 секунд Наверх шли они на шифровный канал Горо, Пусть таки стрелять! Газ, оставайся на борту, пока мы не расчистим палубу! Прием. Все ко мне! Долешница чиста. лестнице <паспалил> <Редоре все> чисто! Пошли, Газ! Передолик, чисто! Так, ну не я Сладких от слов. отсеков чисто. Идем дальше. А, сюда? По уже правда не помню. Дистанция 3 метра. Секунду. Молод 2-4. Террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Б6. Молодц кончает с топлива. Мы уходим. Орлан будет на станции биоэвакуации через 10 минут. Вас понял, молод. Укром, Гриффин, прикройте шестого, Остальные за мной. Вас понял.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 ну, серьезно. Движение справа Так, всё же? Не, вот три муты, если это прикольно сделаем Чисто. Проверить углы! Проверить углы! Слева все чисто! Готов, сэр! Идем дальше! ждать моего сигнала! Пышка! Пошли! На помощь не чисто! Я прикрою, давай наверх! Все ко мне! Идем дальше! Свяжай! Ты на чеку! Готов, сэр! Oh, yeah. Пошли! Слева чисто! Справа все чисто! Пошли! Движение справа! Потому что бьёте его. он же вам не будет давать жить, там не будет. Пытайся Почему не Смотрите, как надо делать. Все чисто. Быть на чеку. ждать моего сигнала. Угу. Ладно, как. Надо да, было гранату следить за индикатором граната. Ладно. Давай! Пипец их немного.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 мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, Б6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстро идут. Наверняка обидят. На лучшему ходите. Вс, хватайте клорацию из ящика. Быстро! Побегай! Побегай! Побегай! Побегай! Побегай! Побегай! Побегай! Побегай! Пиц. Вот он. До спор. Все. Всем до свидания. Я пошел отсюда. Все. Я пока.